По сути любой кроссовер псевдо, все они мимикрируют под внедорожники, хотя вне дорог почти бесполезны. Но есть псевдо-псевдо SUV, когда к хетчу или универсалу добавляют пластиковый обвес и приставку типа кросс. Первый опыт АвтоВАЗа по выведению новой модели малой кровью. Для универсала «Калина» заказали некрашенные пластиковые детали, чуть-чуть задрали клиренс и пошили черно-оранжевый салон. Изменились настройки подвески. Тут свои амортизаторы, пружины, увеличена угловая жесткость. Угол въезда увеличен на 1,8 градуса, съезда на 2,4 градуса. Клиренс вырос почти до 21 сантиметра. За счет этого и без того адаптированная под Россию машина стала еще пригоднее для пересеченной местности. А если учесть, что она убирается в пределы 600 тысяч рублей, то конкурентов просто не сыскать. Kia и Hyundai в России пошли разными дорогами. Hyundai отказался от пятидверного соляриса, Kia нет, но сделали его по-своему. Теперь это не просто хэч, а кросс хэч. Рецепт тот же, что и всегда. Клиренс увеличен на 1 сантиметр, получилось 17. Бамперы, пороги и арки защищены некрашенным пластиком. Привод, конечно, остался передний, интерьер менять не стали вообще. Технически Rio X-Line повторяет одноименный седан, моторы 1.4 и 1.6, механика или автомат оба имеют по 6 ступеней. Северный Рио получился дороже Лады и китайцев, но дешевле бестселлера и Крета. Есть мнение, что в этой своей нише он будет довольно успешен, откусывая покупателей и у тех, и у других. На первый взгляд новый XV не просто дорогой, а абсурдно дорогой. Ведь это всего лишь приподнятый хедж импреза. Бросят за него, как за полноценный кроссовер, но если смотреть на него, как на конкурента премиальных недорослей вроде Mercedes GLA, то все не так однозначно. У Subaru XV очень достойный 2 атмосферник, шустрый вариатор и постоянный полный привод. В списке оснащения продвинутый круиз-контроль, хорошая медиа-система и камера заднего вида, а еще очень дурная шумоизоляция и фирменная управляемость, которую так ценят фанаты Subaru во всем мире. А стоит он в максималке всего на пару сотен тысяч дешевле, чем мелкий и непрактичный GLA. Как тут не задуматься?